Всем привет, с вами Ленка. Надеюсь у вас хорошее настроение, ведь на моем канале плохого настроения не бывает. Если ты любишь качественные, позитивные и интересные ролики, то тебе ко мне. Подписывайся скорее и ты увидишь много классных роликов.